Совсем недавно из Китая заказал пару девайсов, связанных с автомобилем, так или иначе. Этот девайс напрямую связан с автомобилем, выглядит как ручка, она загорается, показывает плотность тормозной жидкости, точнее не плотность, а содержание воды. Потому что вода, она меняет характеристики и может привести к очень печальным последствиям, особенно каким нибудь летом в жару можно перегреть тормоза спокойно, вот. просто потому что... Слишком большое содержание воды. Второй девайс это термометр, который показывает температуру. Да, он двухточечный, показывает расстояние точечки. Сейчас, допустим, 7 градусов у капота температура. Сейчас мы это все проверим на нашем автомобиле. Первое я начну с Датчика Воды Тормозухи Здесь вот у него такие интересные контакты Между которыми он меряет сопротивление И соответственно он там Если какие-то параметры отклоняются значит, Он показывает что есть вода так. Включаем В общем. Тормоза я делал, поэтому тормозная жидкость у меня и так, я понятно, что хорошая. Надо будет найти жертвенный автомобиль какой-нибудь старенький, на котором мы его еще раз проверим, это устройство. Следующее наше устройство это датчик температуры. Получается он просто нажав кнопку. Здесь появляются две лазерные точки. Он показывает температуру поверхности. Ну, как показательное, проверим турбокомпрессор. Выпускная часть алюминиевая 45,9. Выпускная 74, 72,3. Для чего я его брал? Для чего я намерен был использовать его? Мне было интересно, как ведут себя свечи накала в дизеле. Они находятся вот здесь, вот так сейчас, чтобы в этой машине вытащить пластиковую кожу. Надо вытаскивать щуп. Свечи накала вот они. показывает температуру 45 ну, машина недавно ехала на холодной конечно замерять 45-46 градусов чуть попозже я проверю как она будет на холодную это делать и собственно я сниму про это видео покажу итак я покажу для чего я купил термометр скажу сразу хотел проверять как работает свечи накала на дизеля Сдернем, как всегда, наш волшебный щуп планкой. Сейчас машина холодная полностью, поэтому мы сейчас... Показывает 6,2 температура, 6,1 6,2. 6,2. Сейчас будем включать и проверим, как они нагреваются. Скажу честно, показываю, температура не сильно изменилась 8-9 градусов, хотя я три раза прогрел. К сожалению, моя теория не подтвердилась. Дявно они там не 9 градусов нагреваются. Просто термометром это снаружи не проверить. Итак, мы нашли жертвенный автомобиль, Ford Escape. Сейчас мы на нем, на нем давно не делались тормоза, соответственно, не прокачивалась тормозная жидкость. Сейчас мы проверим наш девайс на его работоспособность. Жидкость это там хрен да ни хрена, видать, колодки тормозные подстерты. Так, сейчас включили. включили. Ага. Ну, если видно, можно ближе к камеру. Наклони его вот так, не бойся. Я когда засовываю, он начинает светиться уже второй желтенький. Экранчик показывает, что жидкость не совсем свежая, есть порядка 1% влажности. мы посмотрим как это работает при стопроцентной влажности покажет он красный вообще работает прибор или нет мы включили воду включаем прибор вот он зелененький горит пошла вода он показывает так покажу что на Убрал, пытал показывать. Трибор работает. Делаем вывод. Благодарю за внимание. Конец съемки, прощайте.